Давай быстрее, тебе пора в садик, тебе пора в школу, тебе пора в вуз, тебе пора жениться. От создателей тебе пора в садик. А расписание означает, что я что-то должен. Если у вас нет собственного расписания, которое вы составили правильным для себя образом, что вы будете делать? Вы будете отвечать на входящие, на входящие запросы. Имею я сейчас право отдыхать или нет? Я сделал что-то такое, почему я могу отдыхать или нет? Я тебя сегодня ты не, не работал, поэтому я тебя заряжать не буду. Мы сначала заряжаем телефон, а потом мы им пользуемся. Это если у меня между ними будет время, то я успею помыть пол, мне надо еще купить туалетные бумаги, и когда у меня будет свободное время, я его уделю себе. Если вы много работаете, вы молодец. Если вы много заботитесь о детях, вы молодец. Если вы херачите по дому и там у вас есть сад, вы молодец. А если вы ходите и занимаетесь танцами, а пройти какой-то мастер-класс по танцам, вы что, танцор? Нет. Почему вы тогда тратите на это время и деньги? Вам что, нечего делать? Ну что же, устраивайтесь поудобнее. У нас впереди 50 минут-час. Мы с вами будем обсуждать одно из, наверное, самых интересных и важных тем. Это вопросы того как жить свою жизнь, как жить жизнь продуктивную, наполненную смыслом. И это одна из моих любимых тем, над которой я работал на протяжении многих лет. И моя решимость создать этот семинар, а это не первый такой семинар, это несколько семинаров, на самом деле очень кропотливо разработанных, каждый из них объединенных в суперконцентрат. Появилась в результате нескольких ситуаций, с которыми я столкнулся. Первая ситуация. В какой-то момент я понял, почему, что является наиболее частой причиной того, почему люди приходят ко мне на консультации по работе со вторым вниманием, по настройке психологии здоровья, что лежит в основе и что является причиной нарушения их здоровья. Вторая идея. Это то, что для людей правда стала важна продуктивность. И когда мы ложимся спать, когда мы просматриваем свой прошедший день, когда мы просматриваем свою прошедшую неделю и прошедший месяц и год, мы задаемся вопросом, был ли это классный день, был ли это классный месяц, был ли это классный год. И вопрос, как часто мы правда можем себе ответить, это был Потрясающий день. Я этот день использовал э, самым лучшим образом, каким только мог. Потому что главная валюта жизни, которая есть да, у нас, это минуты, секунды, часы. Будем надеяться, дни и месяцы, наполненные смыслом, радостью, удовольствием, свершениями, интересом, э, каким-то созиданием. Мы можем говорить что угодно, мы можем использовать любые метрики для оценки жизни, успешности ее или неуспешности, но реальная успешность оценивается количеством этих минут в нашей жизни и тем, насколько часто нам удается их создавать. Я надеюсь, что мы здесь с вами на одной волне, и я надеюсь, что для вас эта идея звучит абсолютно да, подходяще, и вы здесь ровно за этим. Если, если вам это откликается, напишите, пожалуйста, в чат слово «минуты жизни», так, чтобы я понимал, что мы с вами общаемся на одном языке. И э, я занимаюсь тем, что я называю нейрокоучинг. И отличие нейрокоучинга от коучинга как такового состоит в том, что коучинг нацелен на эффективность в окружающем мире и на свершение в окружающем мире. Психология слишком много нацелена на внутренний мир людей. А нейрокоучинг – это идея того, чтобы связать наш внутренний мир, то, как работает наш мозг со свершениями в окружающем мире. Потому что, да, в окружающем мире мы можем что-то делать, и только это реалистичные какие-то достижения в жизни. Но вопрос состоит в том, что происходит внутри нас. Потому что э, я разговаривал недавно с человеком, который преподает детям музыку, и этот человек бросил музыку. У него за спиной было образование, Гнесинка, и он преподавал в школе при Гнесинке музыкальной, одна из лучших музыкальных школ России. Сам он был потрясающим педагогом и музыкантом, и он бросил это занятие, хотя очень любил и детей, и скрипку. А, и начал заниматься IT. Я спросил его, почему это произошло, и он сказал, что я не вижу в этом смысла, он говорит, что... В детстве мы занимались, я ходил на карате, я ходил на скрипку, я ходил еще куда-то и занимался этим. Теперь детей просто водят по занятиям. И на самом деле, если мы посмотрим на современных детей, возникла такая ситуация, которая лучше всего, наверное, описывает то, почему мы взрослые здесь с вами и в какой ситуации мы с вами. У детей больше нет свободного времени вообще. Да. Во времена, когда рос я, и надеюсь, что когда росли вы, существовала возможность сделать все уроки, сделать все, что ты обещал по дому, и иметь свободное время. И ты мог пойти гулять, и ты мог пойти заниматься тем, чем ты будешь заниматься, и хочешь заниматься, и управлять своим временем, наслаждаться собой. У современного ребенка такого момента практически нет в большом городе, потому что что бы он ни сделал, мы всегда можем предложить ему еще чуть-чуть. Требования очень выросли, и если он сделал домашнее задание, ему нужно сделать олимпиадное домашнее задание. Если он выучил один язык, ему нужно добавить еще один язык. Может быть, нужно заниматься несколькими видами спорта. И это очень похоже на то, как э, взрослые теперь живут. Да? Наша жизнь переполнена требованиями к тому, что мы должны делать, успевать, э, хотеть, стремиться – и все больше людей испытывает то, что мы называем выгоранием. На самом деле это настолько масштабная проблема, что в Европе появилась специальная пенсия годичная, двухгодичная на восстановление для людей, которые выгорели. Но это такие страны, которые могут себе позволить это финансово, да, заботиться о людях, но это говорит нам о масштабе того, что происходит с людьми. Люди выгорают. И вопрос выгорания. Это вопрос потери вкуса к жизни, это вопрос того, что человек не просто чего-то не успевает, а он перестает хотеть что-либо успевать. И вот мы оказываемся в этой ситуации, что либо я ничего не успеваю и должен очень-очень много, и я гонюсь за, за этой возможностью, либо я выгорел, и я больше уже ничего не хочу. Да? Какие-то два совершенно неприемлемых варианта, которые никого из нас не вдохновляют. И при этом мы с вами говорим «минуты жизни». Ну, Три человека откликнулись. Я надеюсь, что остальные не откликнулись просто потому, что вы где-то заняты, а не потому, что вам лень разговаривать со мной. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас была коммуникация. Мне так гораздо проще, и так я могу причинить вам гораздо больше пользы. Выделите это время, там, ближайшие 45 минут, для того, чтобы уделить внимание, потому что я хочу поделиться с вами разработками, которые правда приносят результаты. И я вижу эти результаты на очень продвинутых и на очень простых людях. И те вещи, которыми я хочу с вами поделиться, мне, мне всегда кажется, что это как-то очень очевидно, потому что когда долго работаешь с чем-то, кажется, что это очень очевидная вещь. Я буквально сегодня утром разговаривал с несколькими людьми, Владелец нескольких компаний, топ-менеджер крупной компании, наемный сотрудник, еще один владелец компании. И для них большинство элементов, которые я предлагаю вам сегодня обсудить, оказались абсолютным открытием и ценным открытием. Потому что я знаю, что когда мы работаем, например, персонально с человеком над его расписанием, и я помогаю ему составить его нейро-расписание. Обычный отзыв состоит в том, что через месяц мы общаемся с человеком, он говорит, это был самый продуктивный и радостный месяц в моей жизни. И вот этот подход нейрорасписания для жизни включает в себя несколько ключевых элементов, которые практически никогда и нигде не учитываются. Я постоянно проверяю работы коллег, проверяю о, то, что делают другие консультанты и писатели в этой области, тренеры и Пока это несколько уникальных вещей, которыми я хочу поделиться. Спасибо. И фактически, когда мы говорим с вами, что, что, значит, да, что значит наслаждаться своей жизнью, что значит иметь вот эти минуты жизни, фактически самое страшное, что может с нами произойти, мы можем прогадить свою жизнь. Мы можем прожить не свою жизнь. Это самое страшное, что может с нами случиться потому что в нашей жизни бывают минуты просто тотальной пустоты, которые просто вычеркнуты из нее. Да, и мы используем для этого слова убивать время, тратить время и так далее. И есть минуты, которые вроде бы мы что-то делаем, но мы делаем это явно не для себя. И мы не испытываем это как возможность реализовать себя и свою жизнь. И когда мы говорим про реализацию себя и про проживание собственной жизни, так, чтобы я мог сказать, я живу свою жизнь хотя бы несколько минут в день, хотя бы несколько часов в день, я бы чувствовал это. Вот э, сколько раз за последние несколько недель вы чувствовали, что вы живете свою жизнь, что вот эти вот самые драгоценные минуты наполнены, оживлены, имеют смысл, созидательны. Можете ли вы сосчитать их? Можете ли вы вспомнить, когда это происходило, когда вы чувствовали вот этот вот восторг собственной, своей жизни в таком полноценном слое. Напишите в чат, сколько раз за последнее время, вы, за последнюю неделю-две вы испытывали это состояние. Потому что то, то, что мы с вами обсуждаем, по большому счету, это технология, как использовать время. Ведь да, полчаса в день, даже признаться страшно кажется, что не было. Да, Оля, но признаться здесь – это очень здорово, потому что если мы признаемся в этом… 40-45, Алексей, спасибо. Это очень серьезный вопрос, потому что один раз в неделю. Да, мы не хотим прогадить свою жизнь. Я надеюсь, что вы не хотите прогадить свою жизнь, вы не хотите ее упустить, и фактически мы… Вот, ну, никто лучше Кастанеды, наверное, час, класс. А, никто, наверное, лучше Кастанеда не сформулировал у Дона Хуана эту историю, что люди живут, как будто бы они бессмертные существа. Как будто бы у нас будет возможность перепрожить этот день, переделать то, что мы делаем, а, сделать это лучше, начать жить по-настоящему в какой-то отдаленный момент. И первое, с чего начинается наше с вами путешествие, это признание, что мы с вами смертные существа. С этого момента может начинаться действительно приятное и классное приключение. И есть эта знаменитая фраза, что у человека две жизни, и вторая начинается в тот день, когда он признает и понимает, что жизнь всего одна. И это правда. Если, например, мне предстоит впереди 50 лет жизни, это кажется, что это много, но на самом деле это очень конечное количество Сколько раз я смогу справить Новый год, сколько раз я смогу отпраздновать день рождения, сколько раз я увижу весну. Это считанные разы в любом случае, даже если этих лет впереди много. И ограниченность и считанность этих опытов, которые мне предстоят, на самом деле не снижает их ценность, не создает э, какого-то грусти. Она создает возможность ценить их и возможность действительно уделить им время. И вместо того, чтобы а, убивать время, тратить время, нам надо научиться оживлять время, наполнять время и делать время созидательным. Ощущение своей жизни разве заканчивается только в приятных ощущениях или я не поняла вопрос? Лена, а, нет, ощущение своей жизни а, складывается в том, что вы живете свою жизнь, которую вы управляете, а, вы... У вас есть минуты и часы, которые для вас наполнены смыслом, значением, созиданием и удовольствием, в частности, да, счастьем, радостью, значимыми для вас переживаниями. То есть вот про минуты жизни я имею в виду очень простое разделение. Есть минуты жизни, которые для нас не считаются. Когда мы смотрим в прошлое, мы не говорим, что вот этот момент, когда я... Два часа листал Инстаграм, это классный момент был в моей жизни. Это была наполненная жизнь, когда я полностью соприкасался с тканью бытия, и я бы хотел заполнить этим все, все свое пребывание на этой планете. Вряд ли кто-то найдется, кто вот так вот может сказать про листание Инстаграма. С другой стороны, если человек, например, идет в путешествие, и там может быть грязно, тяжело, холодно, но он испытывает удовольствие, для него он чувствует себя живым в этот момент. Это совершенно не обязательно приятное ощущение. Это ощущение наполненной жизни, это ощущение живых минут. И наша задача научиться оживлять это время. И наши отношения с жизнью фактически же, да, это отношение со временем. Вы думали об этом? И умение им пользоваться. Есть такой амбициозный термин, как time management, управление временем, да? Но это очень сомнительный термин, потому что а, мы не можем управлять временем. В древней греческой мифологии был Кронос, да, бог повелитель времени. Вот он мог управлять временем. Мы с вами не можем управлять временем. А, наша задача, а, задача состоит в том, что чтобы научиться двигаться во времени. И когда мы рождаемся, мы учимся двигаться в пространстве, да? мы учимся там, держать голову, ползать, вставать, падать, бегать. И мы учимся перемещаться в пространстве. Но давайте скажем честно, как мы с вами учимся перемещаться во времени? Вот у времени есть очень специфическое качество, которое приводит к тому, что мы чувствуем себя счастливыми или мы чувствуем себя несчастными. Смотрите есть впереди перед вами 35 минут нашего с вами вебинара. Эти 35 минут пройдут все равно. В отличие от физического пространства, которое мы можем отказаться проходить, в отличие от денег, которые мы можем отказаться тратить, я могу сказать, нет, я эти 5 тысяч никуда не потрачу, время будет потрачено все равно. Потому что это некая река, которая движется, и мы все равно будем на том конце этих 35 минут. Мы будем на том конце этой недели, мы будем в воскресенье, мы будем в июле, мы будем в конце этого года. Если мы будем живы все, да, мы будем там в любом случае. Но вопрос состоит в том, в каком состоянии мы туда придем, как мы изменимся и как мы используем это время. Потому что мы можем не пользоваться пространством, мы можем не пользоваться деньгами, мы не можем не пользоваться временем. И как мы учимся пользоваться временем в детстве? Мне просто взорвала мозг моя беседа с хорошей моей подругой недавно. Она говорит, я недавно поняла, что я не вижу, когда планирую неделю, я не вижу воскресенье. Я говорю, почему? Она говорит, а я, я вижу дневник, я вижу школьный дневник, и в школьном дневнике нет воскресенья. Он рассчитан на пятидневку или в худшем случае на шестидневку. И на самом деле, если вы подумаете о том, как формировались ваши отношения со временем, как формировалось то, каким образом строится ваша жизнь, как мы этому учимся, в детстве за нами следят, и а нам говорят, тебе сейчас пора есть, тебе сейчас пора спать. Это вообще не связано с нашими внутренними сигналами. Мы говорим, я хочу сейчас это. Нам говорят, подожди. И есть два сигнала про время, которые нам постоянно дают извне в детстве. Да? Что нужно ждать, это на Новый год, это на праздник, гости еще не пришли, надо подождать, когда будет что-то. Вот Светлана пишет, у меня год начинается с сентября. Да, внутренний год э, может начинаться с сентября, потому что это э, школьный год в частности. Супер наблюдение, Свет, спасибо. Да, э, жди, жди, жди, жди, и посмотрите, как дети, мы постоянно что-то ждем. Мы вынуждены ждать, когда освободится взрослый, когда он решит, что теперь пора, как теперь можно мне это делать или мне можно получить то, что я хочу. И вторая штука нам говорят, давай быстрее, тебе пора в садик, тебе пора в школу, тебе пора в ВУЗ, тебе пора жениться. <свят> да? Все те же самые сообщения. А, от создателей тебе пора в садик. И мы живем все время так, что родители управляют нашим расписанием, школа управляет нашим расписанием, а, ВУЗ управляет нашим расписанием, потом компания управляет нашим расписанием. В какой момент мы могли бы научиться? в какой момент мы могли бы научиться управлять своим временем. И люди говорят, вот сегодня у меня была беседа, топ-менеджер компании, супер успешный дядька, очень эффективный, он говорит, я хочу четырехчасовую рабочую неделю, я хочу работать меньше, но это неправда. То, что он говорит, это неправда, потому что он не знает и не сумеет занять это время, скорее всего. Откуда я это знаю? Я знаю это, потому что он еще не занял это время. А, вот эта вот история, вот чем время уж точно похоже на деньги, это тем, что первое… А, про деньги мы иногда думаем, я начну откладывать, когда у меня будут оставаться лишние деньги. И про время мы точно так же думаем. Я буду заниматься тем, что для меня важно, тем, что мне нравится и доставляет мне радость в жизни, Тогда, когда у меня будет свободное время. Какой правильный ответ у этой формулы? Какой правильный ответ у этой переменной? Когда будет свободное время, ответ – никогда. Есть несколько причин на то. Алина, про ожидание очень здорово тоже, и, правда, привычка ждать очень крепкая. Да, спасибо большое. Я вижу ее у нас у всех. И фактически мы с вами говорим про то, как жить свою жизнь, мы с вами говорим про то, что значит быть самостоятельным, потому что что подразумевается под самостоятельностью? Это неспособность зарабатывать деньги, это не способность платить ЖКХ-услуги. Главное, что можно сказать про самостоятельность с точки зрения нейрокоучинга и нашего внутреннего мира и вот нашей сути жизни, это способность свое время использовать так, чтобы получать реальную радость, удовольствие и быть счастливым в своей жизни. Еще раз, это не вопрос приятного времени, это вопрос для нас значимого времени, когда мы понимаем, эта минута стоила того, чтобы ее прожить. Я доволен тем, как я ей распорядился, я ее оживил. И это, это наверное, ключевая история с самостоятельностью. Это история, как сделать свою жизнь для себя по-настоящему интересной. И вот наши отношения со временем... Формировались таким образом, поэтому мы не очень хороши в составлении расписания. На самом деле я практически не знаю ни одного человека, кроме самых выдающихся людей, которые ну, реально э, супер реализованы, кто пишет э, расписание своей жизни правильно, потому что мы составляли расписание в школе, в вузе и на работе. Из чего состоит наше расписание? Оно состоит из обязанностей оно состоит из того, что нам нужно сделать. Поэтому я готов э, да, спорить, что у большинства из вас в вашем расписании не стоит время удовольствия для себя. Не стоит время, когда вы собираетесь по-настоящему отдыхать, например. И это первая и ключевая тема в управлении собственным расписанием, это вопросы отдыха. Потому что люди, которые приходят с испорченным здоровьем, с заболеваниями, которые считаются неизлечимыми, психосоматическими э, и так далее, все они получили это благодаря тому, что они не умеют отдыхать. Да, поняла, спасибо. Смысл, по-моему, это вечный список созданий для себя. И сейчас учусь, оставаться не, не просто дается. Да, да. Но вот я хочу сказать, что э, то, как нас приучили... Э, да, представьте себе школьное расписание. В нем не было момент... В него никто никогда не вносил. Здесь ты играешь, здесь ты отдыхаешь, здесь ты развлекаешься. А, у нас было расписание занятий в школе, у нас было расписание кружков. Это должен, должен, должен, должен. Это... Э, договоренности с другими людьми обязательства с другими людьми и так далее они могут нам нравиться но это связи с другими людьми здесь нет того что я делаю что-то сам нас не учили никогда в расписании записать когда я буду сам что-то чем-то интересоваться что-то искать отдыхать сидеть с палкой бить полуже этого не было отсюда следует два очень неприятных последствия первое: в вашем расписании нет удовольствия, нет счастья, нет времени для отдыха и восстановления сил. Второе. У вас э, аллергия на расписание у многих. Многие люди ненавидят расписание. Они говорят, расписание – это источник проблем. Расписание означает, что я что-то должен. И люди не любят составлять расписание. Но если мы не составляем расписание… Тогда мы вообще превращаемся в очень сложное существо, если у вас нет собственного расписания, которое вы составили правильным для себя образом. Что вы будете делать? Вы будете отвечать на входящие, на входящие запросы. И сейчас мы как никогда уязвимы, потому что у нас есть все время телефон, компьютер, мы все время уязвимы для входящих сигналов от окружающих людей. Вы не можете уехать от своего мужа-жены и иметь несколько часов полного расслабления в смысле того, что он всегда может вам позвонить. Такого не было никогда. Да? Это, это важная часть. И это большой источник стресса на самом деле. Так, после семинара КПД обнаружила, что пишу в расписании только важные дела, а между ними как будто жду. Да, Света, а вот здесь нам нужно будет доработать. Если записывать 4 встречи в день, становится очень тяжело. Абсолютно. А не люблю в расписании определять время на задачу. Да, да, да, да. Вот это, это все последствия того, как мы общались с расписанием. Конечно, если вы купили билеты на концерт, вы запишите себе тогда-то и тогда-то этот концерт. Но это тоже не план удовольствия, это план, я купил билет, есть некая договоренность, моя, мне надо просто это сделать, да, это не план отдыха. И первое, что я могу сказать, что расписание нужно, потому что иначе вы будете заняты исполнением входящих. И здесь ровно проходит граница между это моя жизнь или не моя жизнь. Да, кто управляет вашим расписанием? Когда я спрашиваю у вас про вот эти вот минуты и часы, когда, когда вы были счастливы, когда вы чувствуете, что это ваша жизнь, она имеет смысл, она насыщена, она жива. Это время, которое вы определяете для себя и делаете э, что-то изнутри. Второе, э, да, если вы, то, что вы считаете потерянным временем, то, что вы считаете пустым временем, это время, когда вы исполняете входящее. И входящее – это, например, просмотр э, YouTube или Instagram, когда мы просто серфим это, да, и это входящее. Кто-то пишет нам, сделай тот, мы делаем это, нам приходит э, задание, мы должны его обработать. Что такое выгорание? Выгорание – это отказ вашей, э, вашего бессознательного вашего мозга, если хотите высокопарно, то вашей души, вашей сущности, тратить жизненную силу на реализацию задач, которые не имеют к вам отношения, которые являются исключительно входящими, которые вы не выбрали. Поэтому первое – это расписание нужно. Если я вас убедил, напишите, напишите «расписание нужно», потому что самое ужасное состояние – это состояние, когда вы находитесь в состоянии диспетчера когда вас бросают что-то, вы должны откликнуться. И вы занимаетесь только тем, что вы реагируете на окружающий мир. Здесь нет воли, здесь нет души, здесь нет внутренней силы, здесь нет никакой радости. Это может быть приятно какое-то время, хороший организатор умеет это делать, но это, это, это всего лишь один из видов деятельности, который нам необходим. Расписание нужно. Оно вам может пока не нравиться, и вы не знаете, как им пользоваться и как его вставлять, но оно нужно, потому что если его нет, никаких шансов, что вы будете делать что-то свое у вас нет. И да, вашей жизнью управляет тот, и жизнь принадлежит тому, кто составляет ваше расписание. И это первый вопрос, если вы хотите двинуться в этом направлении, задайте себе вопрос, кто составил мое расписание, откуда здесь этот пункт. А почему я сейчас это делаю? Откуда это происходит? Это я решил или это входящие, или это чьи-то чужие интересы? А вторая штука. В вашем расписании должен быть отдых. В вашем расписании должны быть ресурсы на восстановление сил. Потому что, смотрите, в школьном расписании было каникулы. Имеется в виду, что от вас отстали. И каникулы – это было время пустого листа. Поэтому огромное количество людей считают, что отдых – это когда нет расписания, это когда никто за мной не следит и ничего не запланировано, потому что там появляется удовольствие, что от меня хотя бы отстали. Вот, вот что такое отдых. Я изучал феномен отдыха на протяжении лет, и сейчас появилась какая-то первая книжка очень смешная про отдых. Я надеюсь, что я в этом году все-таки допишу книгу про отдых, потому что я хочу… Это, это пустота. У нас есть огромные отделы про продуктивность, как херачить больше, как создавать больше результатов. Ни одной книги про то, как действительно восстанавливать ресурсы. Потому что смотрите, что мы делаем с отдыхом. Когда вы думаете про отдых, вы думаете, заслужили вы отдых или не заслужили вы отдых. Это наиболее частая реакция. Имею я сейчас право отдыхать или нет? Я сделал что-то такое, почему я могу отдыхать или нет? С телефоном вы так не думаете, вы не говорите себе. Я тебя сегодня ты не, не работал, поэтому я тебя заряжать не буду. Мы сначала заряжаем телефон, а потом мы им пользуемся. И с человеческим существом, с вами, с вашим мозгом, с вашими эмоциями, с вашим телом, на самом деле последовательность ровно такая. Вы сначала себя заряжаете, сначала вы отдыхаете и создаете ресурс, и только потом вы его можете использовать в каком-то крутом проекте для создания чего-то. Сон – это отдых. Сон – это один из элементов отдыха абсолютно необходимых, и нам необходимо высыпаться. И если спать хочется всегда, то это означает, что там есть некие напряженности и сбои. Про сон я сделал вообще отдельный курс, он всегда доступен, он записан. Я просто потратил год на изучение всех учебников по сомнологии и отрабатывал технологии, просто собирал по кусочкам. И объединил их все в один курс про сон. Просто, Саша, зайдите на сайт, посмотрите курс, изучите его и найдите, что вам оттуда поможет. Я консультировался с коллегами, врачами-эндокринологами, паразитологами, сомнологами для того, чтобы его сделать. Это реально очень хороший продукт. Сон является одной из составных частей отдыха, но это не весь отдых. Что такое отдых? Это тоже часть вот нашего обсуждения, это часть вот этого вот способности строить нейрорасписание. У меня был специальный отдельный семинар. Я считаю, это один из самых драгоценных и уникальных семинаров, которые я создал. Отдых – это не то, что вы думаете. И это будет часть нашей работы на этом курсе нейрорасписания, который в ближайшее время будет. Потому что в отдыхе нужно понимать несколько вещей. Первое. Если вы не запланировали отдых, он может не произойти. Отдых не происходит случайно. Потому что что такое отдых? Отдых – это такое, так проведенное время, что в результате у вас больше сил, больше энергии, больше возможностей. Если мы перенесем это на деньги, представьте себе… Какую-то ситуацию, что люди такие, инвестирование – это такой процесс, в результате которого у вас становится больше денег. Происходит ли инвестирование само по себе? Вот человек случайно проинвестировал и получил больше денег. Очень сомнительная фигня. А про отдых люди так думают, что это же естественно для меня отдыхать. Вот я как-то проведу время, и у меня будет больше сил. И очень часто вы знаете, что после того, что называется отдыхом, вечерним отдыхом, После выходных, после праздников, после вашего отпуска у вас может быть не больше сил, а меньше сил и больше разочарований, Потому что отдых – это не какой-то вид деятельности. Большинство людей считают, что вот тюлень, отдых, мне подходит тюлень, отдых, я буду лежать на пляже». Это только один из пяти элементов отдыха. Другие люди говорят, отдых должен быть активным, нужно что-то увидеть, нужно что-то узнать, нужно с чем-то познакомиться новым. Это еще один из пяти элементов отдыха. Если нет пяти элементов, отдыха не произойдет. И э, я описал вот эти вот четко элементы, которые люди упускают. А, да, иногда после отдыха нужен отдых. Значит, это не был отдых, Лена. Значит, это было время, которое мы потратили на что-то. А, и это, это очень важная часть. Да? Первое, отдых – это сложный вид деятельности, которому нужно учиться. За последние несколько лет, с тех пор, как я формально стал обучать людей отдыху, у меня есть отзывы бизнесменов, предпринимателей, очень умных людей, люди, которые построили несколько заводов, какие-то там производства с рынком по всему миру. И мы обсуждаем, как построить отдых, и люди едут с семьей в отпуск, возвращаются и говорят, это было лучшее в моей жизни, вся семья довольна, я доволен, и я вернулся полон энергии. Это просто удивительно. Настолько простая схема, и она дает эту возможность. Первое, отдых необходим, он должен быть первым в вашем расписании. У вас нет в расписании отдыха. Вы не умеете составлять расписание, Признайте себе в этом. Если вы научитесь составлять расписание, ваша жизнь реально будет больше принадлежать вам. Потому что если у вас в расписании нет отдыха, это означает простая вещь, что либо работа, либо быт, сожрут то время, которое вы называли свободное время. Они такие, О, у вас свободное время, давай его сюда. Для меня так с путешествиями, после надо время на ассимиляцию. Да, в частности. Вторая штука с отдыхом состоит в том, что мы заряжаем внутренний аккумулятор. И мы думаем, что наш аккумулятор – это один аккумулятор, он заряжен, он разряжен. На самом деле в современном физиологии, психологии и а оказывается, в древней китайской медицине описано, что у нас есть как минимум три слоя энергии, три уровня энергии. У нас три отдельных аккумулятора, каждый из которых заряжается по-разному, дает разные возможности и разряжается по-разному. Если мы не контролируем три этих аккумулятора, если мы их не умеем различать и не понимаем их, то мы уничтожаем часто свое здоровье и не можем показывать высокую производительность. Итак, Первое – это вопросы отдыха. И у меня к вам вопрос. В прошлые выходные, когда у вас было свободное время, сколько из него времени, минут или часов у вас было настоящего отдыха, после которого вы почувствовали, что у вас больше сил, больше желания действовать, больше способности радоваться и созидать? Напишите цифру. То же самое можно сделать про ваш последний отпуск. Сколько в вашем последнем отпуске было по-настоящему дней и часов, когда вы действительно отдохнули и восстановились? Неформально зачеркнутых в календаре дней это был, было время отпуска, и по трудовому законодательству мне платили. Два часа из двух дней, 10 минут, три часа, в том числе двухчасовой дневной сон. Ну вот, это какие-то очень реальные истории. Столько отдыха у нас получается случайно, и то не всегда. Если теперь мы совмещаем эту идею с идеей того, что все-таки нам предстоит ограниченное количество лет жизни, сколько будет отдыха, сколько будет... Реально, отпусков. Сколько будет действительно моментов, когда мы восстановим э, свои силы и будем заряжаться. Э, отпуск 7 дней, из них отдых по 3 часа. Ну вот, да, да такая реальность. Когда дети не трогают меня, час могу свернуть горы. Наташа, супер. да Итак, в отдыхе есть Макс. А если я для этого считала что учить язык – это отдых, но после этого есть некоторая усталость. Значит, это не отдых, а что же? Это обучение, это развлечение, это развитие себя, но это не отдых. Если вы после этого не можете работать больше, то это не отдых. Отдых – это то, после чего вы можете работать больше, с большими силами, с большей вовлеченностью. Это изучение языка может быть элементом активного отдыха, одним из пяти. Валентина спрашивает, какие еще три. Ну, Валентин, тут то, что я их назову, ничего не даст. Да? Это вопрос, что нам нужно освоить их, потому что, ну, хорошо, там, это выплаты по кредитам, это переваривание непереваренных эмоций, этап раздражения, этап скуки, этап поиска и этап активного в новые миры. Но это ничего не дает. Нам нужно все-таки несколько часов для того, чтобы обсудить этот вопрос. Потому что еще раз, если бы вы захотели научиться инвестициям, вы бы хотели знать формулировку пяти правил или вы бы хотели пройти курс, прежде чем вы вложите деньги? Я здесь все-таки предложил бы освоить эту технику, потому что это одно из самых интересных вещей, которые можно сделать. Научиться отдыхать, восстанавливать собственные силы, восстанавливать собственные ресурсы здоровья. Итак, Uh, да, отдых должен быть запланирован. Должен быть запланирован, используя пять uh, ключевых элементов сознанием неких своих личных особенностей и должен учитывать три уровня энергии, заполнения и их понимания. Тут нужно тоже некоторое количество времени, чтобы эти уровни обсудить. Это не совсем такая простая банальная вещь. Uh, это будет первая вещь, которой мы научимся, потому что без отдыха нет ресурса ни на какую производительность. Вторая штука, которую да, я вас приглашаю сделать, просто смотрите, люди недооценивают эту вещь. Я, я, я вас спрашиваю, сколько минут вы из последних выходных отдыхали? Вы называете цифру, вы считаете, что «а теперь надо узнать что-то». Вы только что кое-что узнали о себе. Вы узнали о себе абсолютно уникальную вещь, вы узнали процент времени, количество минут, часов, когда вы действительно отдыхаете. Вы об этом так не думали до того, как я вам задал этот вопрос. То, что теперь вы об этом можете так думать, дает вам шанс. Следующие выходные сделать другими, даже без э, вот этих вот элементов, которые я пока вам дал. Катя, это курс, мы начнем, это будет не, не курс про отдых, это будет вот целостный курс э, нейрорасписания жизни. Я, я его запускаю 28 февраля. Потому что ну, надо сейчас выжить весну и подготовиться к лету. Реально вы просто поймете, как пользоваться минутами и часами, которые у вас есть для отдыха. Вам для этого не надо ехать на море, вам для этого не надо уходить в собатикл на несколько лет. Вы обнаружите, что, пользуясь этой технологией, вы можете восстанавливать свой ресурс значительно сильнее. Да, поэтому первое, что, что я считаю частью продуктивной жизни, самостоятельной жизни, это жизнь, связанная ну вот, со способностью отдыхать. Потому что если вы не умеете отдыхать, чего от вас хотеть? Да, у вас нет сил. Вот Вторая вещь это, – это, собственно, построение расписания. Потому что в вашем расписании практически всегда отсутствуете вы. Там присутствуют ваши обязанности перед вашим работодателем, клиентами, партнерами, семьей, э друзьями, малознакомыми людьми. И там практически всегда отсутствуете вы. Да, в большинстве случаев расписание составлено таким образом. Первый слой – это жесткие необходимые встречи и обязательства. Второй слой – это если у меня между ними будет время, то я успею помыть пол, мне надо еще купить туалетные бумаги и э, сделать что-то еще, и что-то еще побыту и так далее. Да, вот так устроено наше расписание. И когда у меня будет свободное время, я его уделю себе. Я буду играть на гитаре, я буду танцевать, я, наконец, буду учить португальский язык, я буду делать то, что мне интересно. Я с детства мечтал выучить португальский язык, и когда-нибудь я этим займусь. Мы начинаем думать, что на следующей неделе почему-то вдруг После еще одной недели тренировки, обслуживания входящих и неумения составлять расписание, у меня изменится расписание. Ведь сын маминой, подруги, другие люди, которые лучше живут, это вообще не страшные и не болезненные примеры. Ваш самый болезненный пример, который реально отравляет вашу жизнь, это воображаемая лучшая версия вас, который просыпается раньше, весь день в хорошем состоянии. И использует каждую минуту времени для того, чтобы делать по-настоящему классные, интересные вещи. Но это абсолютно невозможная херня, понимаете? Это такой способ потравить свою жизнь абсолютно. Потому что, давайте скажем честно, есть какие-то вещи, которые в вашем расписании поощряются. Если вы много работаете, вы молодец. Если вы много заботитесь о детях, вы молодец.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 Да, вы, вы понимаете, о чем я говорю? У вас есть внутренний диалог такой, и такой диалог есть в обществе на каком-то уровне. И он отравляет возможность заниматься тем, чем вы хотите заниматься, тем, что вы будете э, испытывать. Вам что, нечего делать? Вы изучаете еще один иностранный язык? Вам по работе надо? Нет. Почему? Расписание... Правильно составленное нейрорасписание. Почему я называю его нейрорасписание? Потому что большинство людей составляют расписание для человека. Иди в магазин, делай Жизнь живет не человек, жизнь живет наш мозг. И расписание – это воплощенная свобода. Если вы составляете расписание для себя и для своего мозга, то вы составляете его очень специальным образом через а, состояние, Через э, очень особые категории деятельности, которые удовлетворяют вас так, чтобы вечером вы ложились спать не с мыслью, я молодец, я лошадь, которая пробежала, просто вообще и перевезла груза немерено. А вы ложитесь спать человеком, который любит себя, доволен собой, смотрит на свою жизнь и говорит, блин, как классно быть мной, какая у меня жизнь классная. И это не связано ни с количеством денег, это не связано ни с чем, это не связано с масштабами совершений, это связано с тем, что вы составляете а, именно свое а, расписание, которое будет а, работать на вас и создаст вот это вот ощущение. И этот курс, который будет, если вы сейчас перезагрузите страницу, то там есть а, кнопка под под видео интересно. Этот курс, который я делаю, он состоит из нескольких семинаров. Я его сконцентрировал, потому что там есть пересекающиеся вещи для того, чтобы быть продуктивным, нужен отдых. Потому что ну, я провел семинар отдых, на него пришли совершенно невероятные люди. Те, кто был на нем, рассказывают и дают Отклик просто потрясающий. Там были доктора наук, там были предприниматели, там были просто э, люди ну, у, у, с очень мощными мозгами, и они рассказывают, что просто все, их жизнь поменялась, они совершенно иначе стали видеть свое время. Они научились наслаждаться своим временем, потому что когда вы в последний раз ощущали, что время принадлежит вам, что вы не куда-то несетесь, потому что вам надо успеть, вот... Э, у вас же прямо сейчас нет такого тотального покоя, у вас есть небольшой план, что еще надо успеть до перед сном, наверное, да? А когда вы в последний раз испытывали ощущение, что время принадлежит вам, время вашей жизни принадлежит вам? Жизнь принадлежит вам? Простой вопрос. Вторая часть – это то, что вы можете делать некоторые важные вещи. И... Люди, которые гонятся за продуктивностью, начинают э, совершать безумные совершенно вещи. И на меня произвело какое-то просто ужасающее впечатление. Интервью одного из топ-менеджеров Альфа-банка, он там с гордостью рассказывал, что он все кино смотрит, эм, ускоренные на два. «Мужик, как мне жалко твою жену». Он такой, «Я все делаю ускоренное на два» зашибись вот да то есть это все что идея такая вместо 80 умереть к 40 и как как скорость связана с удовольствием и качеством жизни а, да здесь очень простая история а, если вы смотрите кино если вы смотрите сериалы если у вас есть потребность в, в чтении художественной литературы давайте так есть ли у вас какие-то удовольствия, которые вы все равно время от времени срываетесь, но они вам нужны, они вам доставляют удовольствие, вы знаете, что вы к ним все равно обращаетесь периодически. Вы время от времени их все равно делаете в своей жизни. Напишите. вот, е Если такое есть, вы, может, вы смотрите сериалы, может быть, вы сидите в инсте, может быть, вы там еще что-то делаете. Такое, что вы считаете тратой времени, но, блин, просто когда вы устали, вы туда, ничего упали. Кино и книги. А, да, чтение, например. Ну, в общем, ладно, я так понимаю, что будет сложно сейчас сформулировать и признаться. Нет никакой необходимости... В... Признаться, иногда с работы могу переключиться через сериал. Да. Вот э, я вас приглашаю попробовать в качестве практического приема. Александра, вот йога. Вот полная херня, да? Занимаюсь йогой, считаю, что это полная ерунда, не лучшее, непродуктивное продуктивное время при но приятно, и мне оно нравится. Вот, Да, у нас разные могут быть здесь идеи по поводу этих вещей. Вот первая штука, которую я предлагаю вам сделать, это прием, который называется Узаконивания. То есть, если вы все равно делаете эти вещи, выделите на них время в своем расписании, потому что иначе вы делаете их украдкой, чувствуете себя виноватыми и осуждаете. Если вы поставили сериалы, йогу, книгу в свое расписание и сделали это, во-первых, вы увидите, что вы будете ждать этого момента, и у вас будет больше сил, потому что вы будете знать, что этот момент точно будет, он запланирован. Во-вторых, когда вы это сделаете, вы почувствуете, что вы выполнили часть своего плана, у вас больше контроля над собой, вы не сорвались, а вы сделали то, что вы собирались. И у вас не будет чувства вины, и вы сможете насладиться и оттопыриться этим. Вот попробуйте узаканивание. Я знаю, что все вокруг пишут про силу воли, надо иметь стальные яйца, и нужно делать только то, что вообще хорошо, а то, что нехорошо делать не надо. И то, что вот вам сказали в интернете, просто в интернете сказали, слишком до хрена всего сделать. Второй вопрос. Попробуйте играть с вопросом, кто сформировал мое расписание, откуда это в моем расписании. Это две очень важных практики, которые повышают качество того, чем вы занимаетесь, и того, что а, происходит с вашим временем. И я расскажу о том, а, что такое продуктивность. Продуктивность – это же не линейное количество, сколько вы кирпичей разгрузили. А продуктивность для меня лично – это вопрос того, насколько своей жизнью вы живете какой процент своей жизни вы можете, в общем-то, воплотить того, что вы считаете своей жизнью. И мы с Аней, когда познакомились, мы обсуждали как-то вещи, обнаружили, что примерно в одно и то же время, когда мы друг друга еще не знали, мы были в такой ситуации, когда у нас было очень много свободного времени. Это было начало 2000-х и у нас был как-то так работа построена мы не знали друг друга просто параллельные два очень похожих процесса а, что нам не нужно было нам не нужно было работать с утра до ночи была возможность полностью практически управлять своим временем да? то есть мы там проект какой-то делали зарабатывали деньги и дальше очень долго могли быть свободными и не было никаких обязательств не было партнеров не было уже родителей мы свободны просто и предоставлены самому себе и я помню, что я назвал для себя внутри это время испытание свободы, потому что мне нужно было мой свободный день чем-то занять. И Аня в этот же момент, когда она жила в Юго-Восточной Азии, и у нее занятия с мастерами там были не всегда регулярные, были какие-то куски свободного времени, которые она называла для себя испытанием свободой. И вот в этот момент он не самый простой. Я знаю людей, которые получили психиатрические расстройства на фоне того, что у них был такой момент, они не смогли с ним справиться. И я хочу поделиться с вами с тем, как, имея свободу или имея большое ограничение и большое количество нагрузки со стороны семьи, компании, работы там, и так далее, все-таки жить свою жизнь и выстроить свое расписание так, чтобы оно принадлежало вам и было удовлетворительно для вас. Если для вас это имеет хоть какую-то ценность, я гарантирую вам, что любая одна идея, которую вы воплотите с этого курса в своей жизни, будет стоить того, чтобы в нем участвовать. А их там будет ну, примерно штук 73. Вот под видео кнопка «Интересно». Это будет очень интенсивный курс. Это будет курс, на котором вы очень много о себе узнаете и научитесь защищать свое личное время и свои личные интересы а, на уровне времени. А, я расскажу про всякие трюки, которые позволяют вам сделать то, что вы а, считаете нужным. Если вам нужен ответ на какой-то вопрос для того, чтобы решиться прийти на этот курс, задайте мне его, дайте мне возможность вас убедить. Если э, у вас есть какие-то инсайты по сегодняшнему дню, напишите, пожалуйста, мне их в чат. Для меня это безумно ценно и безумно важно, что для вас срезонировало из того, что мы обсуждали. И это курс, который состоит из двух курсов. Там будет продуктивность и отдых, потому что продуктивность начинается с отдыха. Я просто э, теперь за несколько лет практики знаю, как преподнести и донести технологию отдыха и технологию продуктивности более компактно, более экономно с точки зрения времени. Плюс к этому, для того, чтобы освоить отдых и для того, чтобы освоить продуктивность, есть несколько очень сильно пересекающихся технологий и упражнений, которые нужно делать. Поэтому я объединил это в единый курс. Он называется нейрорасписание время для жизни или в расписание для вашей жизни. А он, он про то, как управлять тем, что будет происходить в вашей жизни. Он про то, как сделать из расписания не врага, не насилие над собой, не клетку какую-то, да, в которой мы живем, а воплощенную свободу. Да, уже был на продуктивности без выгорания. Вот, Леш Приходи еще раз, потому что э, здесь будет еще отдых, и ты увидишь просто, насколько это мощный синтез. Хочется организовать себе отдых, чтобы со смаком его попланировать. Аня, э, э, при помощи этой технологии можно планировать вечер, можно планировать субботу-воскресенье. Они становятся… Да, срезонировалось, что ощущение, что живешь не свою жизнь, появляется, когда расписание только входящей задачи. Да, Аня, да, это так. Ну что, вы напишите мне, что вам было классно тогда. Если у вас нет вопросов, тогда вы просто записываетесь, я так понимаю. Если у вас какие-то очень такие вопросы, а вот это вот мне как, а вот мне подойдет, а я уже там был вот тут, а вот это вот повторение, ну, а позвоните, напишите команде, а, да, зарегистрируйтесь, свой интерес, свяжитесь и задайте вопрос Членам команды они вам расскажут, мы всегда стремимся, чтобы на курс пришли те люди, которым он может помочь, и не пришли те, кому он не нужен. Лена, спасибо большое. Новый взгляд на продуктивность. Да, мы сегодня буквально для одной образовательной платформы с моим другом, который сейчас живет в Калифорнии, у него там стартап, ну, на самом деле, несколько стартапов, он готовит курс, и он мне позвонил, говорит, что ты можешь рассказать про продуктивность. Я ему полчаса рассказал в общих чертах а, идеи этого курса у него, он говорит, господи а, мне нужен этот курс <свят> вывод под и про лошадь дам спасибо спасибо большое оля друзья мои я вас жду на курсе потому что ну, меня реально конечно драйвит когда в результате того что люди осваивают эту технологию у них меняется жизнь когда вы знаете, что благодаря этому вы э, сбережете себе здоровье, и в вашем году будет больше часов, наполненных для вас смыслом. Будет больше часов, которые вы скажете, «Это были часы моей жизни, которыми я дорожу и которые имели смысл». Вот э, Мое искреннее желание подарить вам технологии и подарить вам практики, которые вам позволят больше этого сделать – Пока делайте упражнения, которые я сказал, э, два. потренируйте их э, в плане подготовки к семинару. Спасибо вам огромное. До встречи. Запишитесь. Это, это будет стоящим приключением. Пока-пока. Спасибо вам за сегодняшний вечер.